Так, по весу, значит, первый 21-й виаргончик можете применить, 10-й 17 очень желательно, чтобы улучшить кровообращение в тканях, да, а с жировой тканью. Не просто бороться, поскольку, во-первых, она очень серьезно набирает за и быстро токсины, это первое, и второе, обратное развитие жировой ткани идет гораздо медленнее, чем вот Плюс жировой ткани. Поэтому здесь вопрос питания очень серьезный и важный. И он касается не только опроса нормализации веса. Во всех программах это важно. Значит, дальше, повторюсь, 1-21 акваформула 1 при нормализации веса, 2 акваформула 10-17, и далее 5-й виаргон печени, 8-й железы. С этого вы можете начать. Побыть на этой программе нужно длительно, если у вас никакой другой патологии нет, ну, я бы месяца три бы побыла на этой программе, как минимум, мне это, слава богу, не надо, Вот, но месяца бы три. А дальше нужно смотреть, что будет как бы вот проявлять себя дискомфортом. Конечно же, программа очистки очень актуальна при нормализации веса. Это Виаргон и 6 важен, и Виаргон 3 то тоже самое важен. Потому что я говорю, что много токсинов накапливает жировая ткань, и когда будет идти процесс очистки, то как раз им, иммунному статусу важно также помочь. Это Виаргон 3 и в ситуациях преддиабета и также диабета, примерно одно и ту, одна и та же ситуация это а, виаргоны, ну, в принципе, та же программа, что по нормализации веса, особенно преддиабет, когда еще... Скрытая форма диабета, другими словами. То есть на нагрузке выявляется повышенная глюкоза крови, это тест толерантности к глюкозе называется, но проявленного еще сахарного диабета нет и симптомов нет. Это самая как раз та стадия, когда флоревитами легко справиться. А когда уже развернутый сахарный диабет, да еще с осложнениями по сосудам и по нервам, да, либо по глазам, тогда, конечно же, гораздо сложнее справляться. И по времени, пожалуйста, имейте в виду, есть такое мнение, вот сколько лет болезнь развивалась, это то, что мы знаем, но, ну, например, 20, то как минимум надо столько месяцев провести восстановительные процессы разными путями и способами. Питание, гимнастика и так далее, флуоревиты, тюбажи какие-то и так далее. Но это проявленное состояние, я только говорю, а есть еще течение заболевания, как до проявленных симптомов.